Всем привет! С вами Сирабаба Виктор. Сейчас я расскажу и покажу, как правильно подключить аккаунт Google AdWords для оплаты через Visa Card. Если вам это интересно, вместе со мной можете пройти все по шагам. Я буду говорить и показывать, вы все повторять. Точно копируйте действия. Если не успеваете, то нажимаете паузу. делаете то, что я показал и только потом движемся дальше. Итак, внимательно слушаем и получаем зарегистрированную карту виза в вашем AdWords аккаунте. Для того, чтобы вы ее правильно зарегистрировать, вам необходимо войти под своим паролем в Google AdWords. После того, как вы войдете, если вы это, эту процедуру ранее не делали, нажимаем «Оплата», «Настройка платежных карт» здесь вам предлагается выбрать регион, выбираем регион Украина или Россия кто где живет нажимаем далее дальше вам предложится выбрать предоплата постоплата или кредитная карта сразу предупреждаю, что постоплата в Украине и в России была закрыта насколько мне известно, поэтому лучше выбирайте сразу же предоплату. И второй момент, на котором хотелось предупредить, что если вы здесь переключите кредитную карту, переключить на банковский перевод, вы не сможете. Точно так же, как и наоборот. Итак, отмечаем кредитная карта, идем далее. Google предлагает нам принять договор. Мы, соответственно, внимательно его читаем и соглашаемся, идем дальше. После того, как мы подписали договор, нам предлагается выбрать, какой у нас тип карты. Вводим нашу карту. Вводим специальный код проверки. Он находится на карте. Как видите, вот здесь сзади находится этот код проверки. Здесь пишем английскими буквами. владельца карты ставим доль какого периода у нас действует вводим свой платежный адрес то есть это опять повторяем свое имя и фамилию Для физического лица ставим НН, пишем почтовый адрес наш город, адрес наш телефон в международном формате и факса, если есть. Кроме того, вам задается вопрос, где вы чаще всего рекламируете свои продукты. Ну, то есть здесь вы отмечаете, что вы чаще всего делаете и сохраняете, активируете. Вот мне сейчас предлагают что у вас есть поощрительный код очень часто на сайтах предлагаются специальные поощрительные коды введя которые вы получаете кроме основного платежа еще и дополнительные суммы кредитов или чего бы то ни было другого поэтому очень интересно иметь такой поощрительный код и получить себе бесплатные деньги вот. ну, в данный момент моя виза-карт не принята потому что я ее взял с воздуха. Ну а тех, кто правильно внес карту, получат зарегистрированную карту. После того, как вы введете все свои данные, если вы введете правильно, это вы перейдете на страницу внести платежи. То есть, как видите, мне показано, что настройка моя завершена и мне предлагается внести 50 гривен первого моего платежа. На этом настройки аккаунта для оплаты через виза карт закончены. До следующих встреч.